Добрый день! Я рад вас приветствовать на нашем канале СОВИС Сегодня мы научимся делать вот такой простенький парусник. Особенно это подойдет маленьким детям, которые впервые хотят сделать своими руками какой-нибудь бумажный кораблик. Итак, приступаем. Для этого нам понадобится вот такой квадратный кусочек бумаги. Складываем его вот таким, вот. Так. вот таким образом. Теперь смотрите внимательно. Мы берем вот так, и вот загибаем. Теперь мы с вами уже раскладываем бумагу. И получается вот такой парусник, Теперь вы сами можете буквально за одну минуту сделать такой кораблик. Всего вам доброго, до свидания.